Расхлаждайся, критикует. И что я искал критику, а вы знаете, оказывается, кого критиковал Кирилл? 1 ноября семнадцатого года патриарх Кирилл раскритиковал идеологов цветной революции за использование квазирелигиозной риторики. Как раз меня, квазирелигиозную риторику, вот я использую, представляете, такой вот он замечательный Кирилл. Правда, по фамилии не назвал. И так. Надо... Вот правозащитники констатировали рост домашнего насилия. Вот чем надо Кириллу заниматься, да? Там больными, домашним насилием и так далее. Вот этими вещами, этими бомжами, а он херней занимается. Он лезет туда, куда собака свой член не сует. Артизм, блядь. Вот и знаешь почему оказывается рост домашнего насилия? Это не потому, что такая ситуация в стране. Такая, да. да. А знаешь почему? Вот ты никогда не догадаешься. Мало средств покупают. Нет, нет. Это это уже так сказать вот вопрос к криминологам. Декриминализация побоев в России привела исключительно к негативным последствиям и в разы ухудшила ситуацию с домашним насилием.